Доброго времени суток, друзья! Рад вас всех приветствовать! Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на канале в крипто теме, на моем канале. Это канал о трейдингах и инвестициях, в криптовалюту в частности. И пока у нас там биток решает, что ему все-таки делать. То ли накапливать позиции, то ли терять их. Уже делал несколько непонятных ложных выпадов в ту или иную сторону. Пытается что-то решать с уровнем поддержки э, и сопротивление, которое становится э, то тем, то тем. Пока это все происходит, я э, занял, естественно, выжидательную позицию. Здесь чет, четкий боковик сейчас рисует, цена, причем не в очень большом диапазоне, поэтому предпринимать каких-либо действий не стоит. Все это выбивается стопами со шпильками вот такими, вот как здесь. Никакой риск менеджмент здесь не помогает, потому что поставить стоп, зайти сюда в лонг при таком э, разрыве, это, я считаю, не, очень, не совсем разумно, как минимум. И пока это все происходит, не советую вам тоже торговать, я и сам не торгую Впрочем, личное дело каждого, я так считаю, хотите, пожалуйста, торгуйте Но и для себя я как бы понял и выбрал позицию, пока что такую занял И что бы хотел сегодня вам рассказать и показать Значит, недавно столкнулся с таким вопросом, как же, где же взять все-таки скринер криптовалюты да, То есть именно графика, которые можно посмотреть сразу, определить Какие-то важные для себя уровни, где находятся какие фигуры на графике технического анализа вырисовывать те или иные инструменты. И буквально сразу же да, нашел на биткоин толке, по-моему, была ветка на этом форуме, где... Приводился пример вот этого вот скринера, скринера криптовалюты, называется он StreamX Это не рекламный ролик, это ролик не реферальный, то есть здесь абсолютно нет никакого вознаграждения за то, что вы зайдете по моей ссылке Это просто информационный ролик для того, чтобы, возможно, кому-то из вас это облегчит трейдерские будни и будет достаточно полезным Значит, что мы здесь имеем? Вот так вот он выглядит. То есть здесь очень маленькое такое окошко настроек, все остальное идут, собственно, графики ваших криптовалют, которые нужны вам. А давайте начинать с ним разбираться. Здесь вот это вот все окошко по настройкам, больше здесь ничего нету. Здесь можно выбрать, как я понимаю, язык. Вот, пожалуйста, меняется он на русский, но почему-то сами подписи к этим окошкам не меняются. Ну да ладно. Не имеет особого значения. Начинаем. Значит, exchange Очень удобно посмотреть, какое количество бирж он поддерживает. То есть вы выбираете нужную вам биржу. Я, в частности, выбираю Binance, к примеру, да так как я на ней последнее время торгую. И э, мы выбираем также, можем выбрать пару, да, coin пару. То есть вот здесь вот они представлены. Ну, это не обязательно делать, опять-таки, то есть для, для удобства, либо выбираете все, либо выбираете что-то конкретно одно, то, что представлено здесь. Я это обычно не выбираю. Далее таймфрейм идет, начинает одной минутки, заканчивая одним месяцем, что стандартно, собственно, как и на TradingView и на большинстве других торговых платформ. Settings, что нам дает, выбираем либо candle, то есть свечи, либо бары, либо линии ну Вы понимаете, это все отображение движения цены на графике имеется в виду. High Resolution – высокое разрешение, хотя я особо не заметил разницы между этой галочкой и без нее совершенно. Дальше SMA – это Simple Moving Average, то есть… Обычная скользящая средняя, здесь они представлены по умолчанию 20, 50, 200 и я так понимаю, что их менять нельзя То есть нельзя там поставить 100, 150, а вот это вот только что представлено по умолчанию Ставите эти калочки, они соответственно появляются, убираете их, они соответственно убираются Все просто, коинов per page, то есть какое количество будет выбрано графиков монет на странице 10-20 максимум 100 но э, почему-то у меня эта функция не очень ровно сработала возможно это уже пофиксили ну в общем-то не суть это не особо влияет на э, сам функционал этого сервиса барзон чарт э, то есть количество свечей вот на видимом промежутке да мы можем выбрать 200 график немножко увеличится, можем выбрать там 400, к примеру, график совсем станет маленьким, но ну, вы понимаете, то есть это все прекрасно, абсолютно то настраивано точно так же, как и в том же Trading View, причем это можно делать вот буквально удаление мышкой, да, колесиком мышки, там удаляем, приближаем, это все дело оно увеличивается или уменьшается пропорционально. Что здесь у нас? Relative Volume, то есть это, я так понимаю, все сортируется по объему, по объему за 24 часа, по среднему объему. И э, сортировка либо по маркет капу, либо по э, относительно вчерашнего дня, относительно сегодняшнего, относительно 7 дней, относительно 30 дней, по имени, по тикеру, по, по волатиль, волатильности, по цене, то есть вот это вот все очень в принципе Достаточно такой обширный способ настройки. Так, здесь вверх-вниз, это нам, получается, подтягивают то, что внизу находится. Если опускаем, то, что в... вверху, наоборот, то есть меняется все местами. Где тикер? Мы, собственно, можем вводить название пары, я так понимаю. И оно нам должно высветиться. USD да, чего-то я не то нажал, наверное. Если так. Странно, не очень работает. Ну, видимо, что-то сломалось. Что-то пошло не так, но не суть. Не работает, короче, почему-то поиск, так как он должен работать, не знаю, может быть, я что не так делаю. Хотя, ну, в принципе, по логике вещей он должен работать именно так. Ну, ладно. Далее, в гриде мы, естественно, меняем расстановочку окон, да, то есть, либо мы там 4 за раз видим, либо мы видим аж вот 3 на в ряд, да, то есть, там... Грубо говоря, там одно окно занимает у нас практически 6, да. Ну и, соответственно, дальше можем вот такую вот сетку вообще огромную сделать окон. И здесь мы практически на них уже ничего не увидим, потому что слишком мелкий график. Конечно, такое не очень хорошо. Вот, собственно, Binance выбираем. Выбираем вот это все остальные настройки, которые нас интересуют. Допустим, давайте, пускай будет 20 на странице. И, собственно, они сразу начинают нам появляться. Появляться, если нажмем Save, то, я так понимаю, вот эти вот настройки ваши должны сохраниться по умолчанию. Так, далее переходим к самим графикам. Да? Вот видим, тут Moving Average у нас тоже показывается, почему-то не видно 200-й. Не видно ее, скорее всего, потому что Binance относительно молодая биржа. И, скорее всего, что 200-й Moving просто банально еще не вырисовывается на количестве тех котировок графика, которые присутствуют на Бинансе. Вот как-то так. Не знаю, сложно сказала или нет, но думаю, вы поняли, о чем речь. Вот листаем, как бы вниз, смотрим, просматриваем пары, которые торгуются. К битку торгуются Если здесь посмотреть, допустим, нам нужны к биткоину, да? Если мы только к биткоину хотим посмотреть, что нам нужно сделать? Selection coin Pairs. ну я так понимаю что нужно просто удалить те которые идут к тизеру получится это сделать или нет сейчас минутку и у вас плохо что нельзя вот просто выбрать А вот deselect all давайте выберем да и как же если потом выбирать допустим потому что там нажали просто пары к битку да и погнали пары к битку нажали пары к тизеру погнали тизер. ну ладно Ладно, выберем тогда все, потому что нам нечего будет показывать. Значит, смотрим просто так и ищем ту пару, которая нас интересует. По сути, для чего нужен сам скринер? Для того, чтобы видеть вас, вам полную картину более-менее по всем сразу монетам. То, что происходит на рынке. То есть, что ходит, что не ходит, что держится сильнее рынка, что держится слабее рынка в момент. И уже, соответственно, в зависимости от вашего стиля торговли, вашей стратегии торговли, подбирать ту конкретно пару, которую вы бы хотели торговать вот в данный момент, в данный день, да, там, к примеру, если вы, да и трейдер, к примеру, или даже какой-то среднесрочный трейдер, видим, что, в принципе, боковик рисуется на многих парах, вот здесь вот на BNB мы видим к тизеру растущий тренд, он как бы продолжается, уже достаточно продолжительное время, эфир BTC ушел в боковик, так дальше BNB BTC тоже должен быть растущим, да, достаточно сильно, по-моему, ну я не уверен, сильнее он растет к доллару или к битку, по-моему к доллару, все-таки там на пару процентов он должен быть сильнее, рост эфир к тизеру, как мы видим, даун -тренд идет, то есть, соответственно, мы уже понимаем для себя, да, если вы шартист, прям в душе там во все щели, то вот, пожалуйста, вам можно отторговать сегодня, попробовать, <coughs> к примеру, обратить свое внимание на эфир тизер, да, то есть, тут это идет реальный даунтренд. тренд, касание там верхней линии тренда сейчас происходит, то есть, в принципе, там, как, как по вашим стратегиям, если все подходит, можно нарисовать какую-то точку входа, уже взять себе на заметку. Если мы нажмем вот эту кнопочку, то этот график нам откроется на весь экран, собственно, и мы его увидим. Таймфрейм это у нас здесь, напоминаю, один день. Так, если мы нажмем назад, то мы вернем, вернемся обратно оттуда, откуда начали. Вот он, эфир трейд. Так, дальше погнали, посмотрим эфир классик Бит что у нас здесь такой широкий какой-то боковой диапазон, что ли, даже можно сказать. Ну, навряд ли, навряд ли его, конечно, так назвать, потому что это сейчас вот восходящее движение все-таки продолжается. Здесь на классике подходит оно, как я бы сказал, к такому большому, большому уровню сопротивления, как себя отработает. Еще нужно смотреть. Смотреть, конечно, никакого тут нету боковика. В чем это я? Далее, T-Rex BTC Downtrend. RX USD видите тут совсем мало у нас информации, потому что монета относительно недавно по-моему торгуется к тизеру на Binance, поэтому котировок недостаточно. Так, ICX у нас icon X у нас идет даунтренд. Дата вообще что-то тут непонятное, какой-то взрыв был недавно залистилась, насколько я помню. Биткоин кэш даунт, естественно, блин, вообще прям самые плинтуса. Очень странно. Так, Ripple BTC. То же самое, подходит к уровню. Где-то здесь приблизительно эфир Classic тизер прям ворвался. И он, по-моему, тоже недавно залистился совсем. Ну, в общем, вот таким вот образом можно сразу определять, обсматривать практически тот рынок, который вас интересует, если вы торгуете на... Допустим, Binance, если вы торгуете на другой бирже, пожалуйста, там, вводите ее в другую биржу, смотрите, я думаю, тоже будет достаточно интересно. А еще раз напоминаю, это видео исключительный информационный характер носит. Мне не заплатили деньги за то, чтобы я вам это осветил, просто делюсь с вами своим, своим, своей находкой, то, что в данный момент, чем пользуюсь сами, то, что помогает в данный момент мне. Так, друзья, еще немножечко затравочки вам, вот такая вот вещь, скоро на нее будет обзор, это новый терминал для торговли, я думаю, будет интересно, скоро будет на него обзор, в новом видео подписывайтесь, чтобы не пропустить, большое всем спасибо за внимание, пока!